Знаете, сегодня в такое сложное время, особенно в Израиле, когда ну, просто то, что происходит в Израиле, это вызывает огромную горечь. Потому что в, в этот в тот момент, когда Дональд Трамп у власти, когда самый президент, который лучше всех, наверное, всех вместе взятых президентов Соединенных Штатов, Относится к Израилю. И вот в этот момент там возникла такая сложная ситуация с выборами. И вот то, что делается сейчас, что к правительству рвутся левые, мало того, что левые, но куда входит арабский список, когда очень, я думаю... Некошерно, будем так, э, повел себя э, Либерман. Так что ситуация очень сложная в Израиле. И нам, наверное, <придется>, придется снова возвращаться к этой теме борьбы. Потому что сильный Израиль, когда сильный Израиль, тогда евреи не имеют во всем мире, имеют, по крайней мере, защиту. По крайней мере, они имеют куда уехать. И поэтому, все, я думаю, что всех евреев должна волновать ситуация в Израиле. Ну, а мы вернемся к тем далеким временам, 60-е э, годы э, прошедшего века, Москва. Сегодня мы говорим о ситуации в Москве в следующих передачах обязательно. Это будет и Ленинград, и Прибалтика, потому что именно там были, наверное... Там также, как и в Москве, была очень активная еврейская сионистская жизнь. Именно борьба за выезд. Тут мне прислали имейл, спорят со мной, что вот там видно какая-то пожилая женщина, она утверждает, что в 1938 году где-то, она вот только не написала, где зак... закрылась еврейская школа, только из-за того, что никто не хотел ходить в еврейскую школу. Ну, безусловно, первое, что это было для преподавателей еврейских школ по крайней мере на украине не небезопасно это раз второе что-то была такая оголтелая пропаганда что безусловно многие и сами уходили в русские школы ну и потом э, вы понимаете что э, все-таки мы должны признать такую вещь что э, идея, вот эта социалистическая идея настолько и мощнейшая пропаганда, она к сожалению, к большому сожалению, поколение моих родителей отодвинуло от еврейства. Ну, что, что можно сделать? Ну, давайте вернемся в Москву. Вы знаете, мы рассказывали о Хавкине, о Чинском, о Гельфанде. Я бы хотел несколько слов сказать о таком человеке, как Давид драпкин вы знаете что это был очень интересный человек он происходил вообще драпкин относится к довольно редкой категории ранних сионистских лидеров никогда не сидевший в тюрьме вот такая у него была удача он происходил из очень высокообразованной семьи успешно занимался наукой и изобретательством и он это сочетал со своей естественной и открытой еврейской сущностью. Его родители получили образование в Германии и Швейцарии еще до революции. Потому что в России тогда была процентная норма, и многие уезжали учиться за границу. Они стали докторами права и несколько лет работали за рубежом, а вот прямо перед революцией его родители вернулись в Россию. Мать его была из Латвии, отец из Украины, с черты оседлости. И вот, когда они вернулись, уже шла перед революцией, потом была гражданская война, и Отец э, Давида Драбкина, он сотрудничал с советской властью, он был главным э, юрист консульством юрист консультом, прошу прощения, Министерства тяжелого машиностроения. А вот его мать преподавала в Институте иностранных языков. Вообще-то его мать из древнего равинского э, рода, ее девичья фамилия была Лихтенштейн. В истории евреев в Латвии, кстати, истоки этой семьи относятся где-то аж к XVI веку. Вообще его дядя был тоже известный еврейский актер, премьер Биробиджанского театра. Они какие-то дальние родственники Мих, Михоуса. Так что он был знаком с еврейскими артистами. Он общался с Зускиным, с Кларой Юнг его родители э, говорили на Идыше. <с> и так как вы понимаете что его его родители получили образование в германии то русской литературы дома у них практически не было зато были книги там шиллера гёте гейна э, его мать все-таки из латвии она была человеком наверное немецкой культуры значит его мать часто брала его на в театр на на Биревский театр вот именно на спектакле на Идыша значит жена его тоже была из Прибалтики она закончила биологический факультет Московского университета а он в сорок восьмом году окончил энергетический институт и вот здесь начинается очень интересный момент Значит, его хотели отправить, его не хотели оставить в Москве, в конце концов ему как каким-то образом удалось устроиться на московский электро электроламповый завод. А это был особенный завод в Москве. Там подавляющее число разработчиков и генеральных директоров проектов были евреи. Ну, естественно, вот тогда он устроился где-то в пятьдесят втором году. Тогда проходили странные вещи, все ждали увольнений в пятьдесят третьем году, все ждали депортации. Но директор этого электролампового завода он не увольнял евреев. И вот, вот в тот период еще, когда Сталин был жив, в пятьдесят третьем году. Он сделался больным, лег в больницу в надежде, что эта антиеврейская волна схлынет, и он таки пересидел Сталина, и благодаря этому на заводе евреев не уволили. Это попозже я расскажу, почему-то это было так важно вот в этой борьбе с э, сионистской деятельностью. Значит, когда вот э, Драбкин рассказывал, что там, когда на заводе объявили... Что, э, что врачи невиновны, это начальник снабжения завода, там, евреи, конечно же, собрал всех, обнимал, целовал, устроил банкет. Так что... И самое интересное, что, ну, Драбкин как-то с детства знал, что он еврей, и он очень ценил еврейские корни, никогда не скрывал все, вот-вот, с кем он работал на этом электроламповом заводе были убеждены, что когда можно будет уехать, он уедет. И самое интересное, что там работалось все-таки не только евреи, но и много русских. И среди русского населения этого завода это даже никого не удивляло. Они считали это естественным. Так что причем там даже ему неоднократно говорили что вот ты-то уедешь в израиль но остальные евреи останутся им хорошо в россии вот тогда было вот такое мнение но э, после шестидневной войны он неожиданно узнал что где-то принимает документ что Авир начал принимать документы и в принципе, тогда документы принимали только у евреев в Прибалтике, насколько я помню. И вот разросся этот слух, и кто хотел уехать, они уже стали думать, как, как это сделать. У его жены были родственники в Израиле. Значит, Драбкины попросили у них вызов, и как только его получили, то пошли с ним в Вер. Но документы тогда не приняли, а стали разговаривать так что э, и вот тут воз, возникает он стал э, искать пути и созвонился с Давидом и Мириамом Грабберы которые были активными тогда сионистами в Риге Давид и Мириам Граббер Значит, я буду в следующей передаче рассказывать об активистах э, сионистских активистах Риги и вот они ему сказали э, что в Риге начали принимать документы ну и он тогда пошел снова в АВИР, и второй, со второго раза у него документы приняли. Ну, естественно, он ходил в синагогу в Москве на праздник Тора. Нельзя сказать, что Драбкин был религиозным человеком, но на праздник Симхат-Тора он-то ходил... И ну, на другие такие, вот как И, ну Там я уже рассказывал, что был такой Давид Хавкин, который организовал э, просто встречи около синагоги, особенно в, в праздники. Там собиралось много, э, э, много народу, пели, танцевали. Причем танцевали еврейские танцы. Тот же Давид Хавкин приносил с собой магнитофон, и включал на всю мощность этого магнитофона еврейские записи. Так что, и, конечно, Драбкин тут же сошелся с Хавкиным. Вообще Хавкин был достаточно искренним человеком, настоящим сионистом. Он к тому времени уже, как я рассказывал, отсидел в тюрьме, обладал опытом общения с милицией, с КГБ. Он их вообще никому не боялся, хотя за Хавкиным постоянно ходили. И вот Хавкин обучал евреев, как вести себя с милицией, как с КГБ, как вести себя на обыски. Он учил евреев быть гордым и ничего не бояться. Через него Драбкин познакомился и с другими сионистами, которые тоже уже сидели в тюрьме, со Свечинским, с его приятелями. Но вот если Свечинский отличался вот от того же Драбкина и Хавкина тем, что Свечинский был очень близок с, демокра... с демократическим движением. А, а, ну а общение с демократами не то, чтобы пугало Драбкина, но у него было вот такое же мнение, как последствия у меня, что это вмешательство было во внутренние дела. Советского Союза. Так что, а это, ну, ни в коем случае не входило в его планы. Он просто хотел уехать. Значит, ну, естественно, тут же он познакомился. Помимо э демократов, тогда было огромное количество евреев, которые сидели по экономическим делам. Те же цеховики, экономисты, бухгалтерам. Вот они, когда вышли из тюрьмы, они тоже в основном были э э все, по, по своему настроению они были сионистами. Но самое интересное, что на этом электроламповом заводе работал слепак, работал э, польский, работала жена Престина. Это все те, кто были активными си, сионистскими деятелями потом. И вот Драбкин организовал эту группу. К нему приходили, потому что знали, что это человек, который едет в Израиль это было широко известно всем, я как и говорю, даже в русской среде. Ну, э, русские считали, э, что он хоть и чудак, но э, для евреев, естественно, стремится в Израиль. Так что, как-то они к этому относились совершенно спокойно. Ну, и вот он э, слепак, польский, Престин. Вот они именно первое обучение э, и, значит, присоединились к сионизму именно через э, Давида Драбкина. Поэтому о нем столько и разговора. Он читал им Танах. Э, э, значит, его подход был основан на Танахе. «Отпусти народ мой». Это то, что говорил Мо Моисей. Так что, вот сейчас скоро будет праздник Пейсах, вы это будете все читать. Там в эту компанию входил Слепак, Липковский, Лена Престина, Польский, Семьями. Они вместе ездили отдыхать. Разговоры были исключительно еврейские и сионистские. А потом он достал учебник Мелим. Ну и самое интересное, что... Он писал стихи. Все, наверное, помнят э, э, так, такие стихи, по крайней мере, я их прекрасно помню, когда крутился среди э, Значит, Там было такое, шумит средиземное море, и берег ласкает волна, гуляет по, по берегу тетя и ждет с нетерпением меня. Вот было вот что-то в таком роде стихи. Значит, и он, самое интересное, что потом, значит, он услышал хит года, вы помните тоже, в исполнении Рамстронга «Let my people go». И тогда он убедил, там был такой Лепковский и Польский, спеть эту песню под гитару. Они играли на гитаре, они пели. Но на английском это как-то сработало плохо, потому что в основном вот евреи, которые в тот момент увлекались сионизмом, они не знали английского языка, и по этому поводу Лепковский написал слова, и они по-русски под аккомпанемент гитары пели эту песню. Причем это работало прекрасно. Причем там был вот такой музыкант Петр Дубов, который помогал им, переводить и сочинять эту песню будем так сказать его очень жесточайшим образом избили кгбшники которые приговаривали что это тебе за фараона так что они он вообще боялся что они его убьют но драпкин сумел передать эту историю на запад и это стало защитой тогда ну, я повторяю, что у него были, тогда уезжала еще такая Лия э, Славина, которая из Москвы, которая, приехав в Израиль, активно боролась за советских евреев, у него был с ней контакт, и он э, напис... послал ей эту информацию. Короче, э, Дуба потом еще написал одну песню о Иерусалиме, и он больше, после того, как его избили, он больше не имел... Проблем. Но до разрыва дипломатических отношений Советского Союза с Израилем он брал литературу у работников посольства в синагоге. Были новые книжные выставки, где там просто эти книги лежали. Их можно было брать, так сказать. Можно сказать, что их воровали. Но израильтяне на это смотрели сквозь пальцы, не возражали. И вот, вот эта группа... Значит, Драбкин, Польский, Престин, они перевели «Экзодус» на русский язык. И вот многие, кстати, кто читал «Экзодус» на английском языке, на русском языке, они считают, что э, русскоязычный перевод интереснее, чем э, родной английский перевод. Ну, может быть, э, из-за того, что все-таки русский язык был более доступен, не знаю, значит, ну, знаете, что у него были тесные связи, конечно же, с Ригой, потому что и мама из Риги, и жена из Прибалтики, поэтому он великолепно знал семью Зандов, семью Граберов, Граберы, Гар, Гарберов, прошу прощения, Гарберы, когда бывали в Москве, останавливались исключительно у Драбкина. У него была связь с грузинскими евреями. Там выделялся такой был Яков, Якобашвили. Значит, у них была возможность, у них были возможности подписывать большое количество э, людей. Потому что один раз я ему сказал, что мы не можем собрать больше нескольких десятков подписей в Москве. На что э, Швили сказал, да, я тебе, да мы пришлем тебе хоть 500 э, подписей, и прислал. А там были, ну, вообще, в Груз, Грузии всегда было активное еврейское движение, особенно вот в этот начальный период. Да, так что, ну, и, конечно же, ну, вот примерно... Драбкин, конечно, был очень активным человеком, и в итоге его в 1971 году выпустили, он всего несколько лет был в отказе, в 1971 году его выпустили из Советского Союза, так что ему удалось уехать до вот этой вот огромной армии отказников, которые, кстати, с того же электролампового завода долгие годы сидели в отказе. Но я думал, что мне сегодня удастся еще раз сказать о, о Якове Казакове. Все-таки о нем я хочу, наверное, тогда я потрачу значительно больше времени на следующей передаче. Поэт Яков Казаков — это Яков Кедмик. К нему можно относиться как угодно. Как угодно. Но то, что это был Первый еврей из Москвы, который уехал, не, не имея, вот будем так говорить, близких родственников в Израиле, и его путь это как, э, э, какая-то фантастика. Тут э, двух мнений быть не может, значит, начнем с того, что он решил уехать, когда ему было где-то. 19-20 лет, вот так, совсем молодым э, человеком, и вот э, он сумел... Его путь удивительный, его путь единственный. Вот просто я смотрю на часы, я понимаю, что уже даже нет смысла начинать, но тем не менее он сумел с, э, именно своими идеями, своим анализом, вот, вот согласитесь, даже я не понимаю его сейчас, но даже когда он выступает у Соловьева, его доводы всегда очень и очень логичны, хорошо просчитаны и хорошо продуманы. С ними можно согласиться, с ними можно не соглашаться, но человек продумал от начала до конца то, что хотел сказать. Точно так же он продумал, как вырваться из Советского Союза. Я хочу, опять же, завтра, в следующей передаче я буду более подробно рассказывать, но это был первый человек, который пришел в Верховный Совет и отказался от советского гражданства. Это настолько было неожиданно для советских властей, что они просто не знали, что делать. Ну, а более подробно мы будем говорить в следующей передаче. Большое спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.